Здравствуйте, меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании. Вот я вяжу такую шапочку детскую и сегодня хочу вам показать небольшой такой мастер-класс, как я привязываю ушки вот к такой шапке. Вот такая обычная детская шапочка. Ну, заказчица попросила с ушками и вязочками. Сейчас вам расскажу. Так, я свои количество петель, у меня 120. Так, не сказала, с какой пряжи вяжу. Так, это детский каприз, 225 метров, 50 граммах, 50 шерсти мериносовой, 50 фибры. Вяжу я ее в две ниточки на размер обхват головы 52. Нам понадобятся или вот такие обычные носочные чулочные спицы, но удобнее будет вязать на круговых спицах, либо на длинных спицах, ну вот у меня сейчас длинные спицы заняты, я возьму две коротких, подходящих под мою пряжу. Это 3,5 спицы. А спицы еще, но ну, все равно понадобятся нам еще вот такие, для того, чтобы нам связать шнурочек. Это тоже вяжется на спицах, очень быстро и легко. Итак, рассказываю. Свое количество петель, у меня их 120, я разделила на 5. Одну пятую я оставила на затылок. Одна пятая моих количество петель ушло на ушко. И две пятых у меня ушло сюда наперед, на лоб. Вот я уже расп... Так, Мы потом выворачиваем шапочку на левую сторону. Просто так будет удобнее. У меня резинка 44 ряда. Я вот здесь от центральной вот петли Отсчитала. То есть, и у меня получается 1 5 количество петель у меня получается 24 петли у меня здесь на затылке вот здесь 24 петли должно остаться и 24 петли у меня уходит на одно ушко и значит 48 петель у нас уйдет с вами на лоб так отмечаем я взяла 44 своих ряда поделила пополам получилось 22 но вы все равно примерно заворачиваете и смотрите, как вам удобнее. У меня немножко, мои 22 ряда, если совернуть пополам, у меня еще немножко заходит на рисунок. Ну, это левая сторона, тут не так видно. Немножко заходит на рисунок, чтобы не торчала у меня резинка сразу после отворота. Итак, отсчитываем здесь 24 петли центре то есть 12 от центральной петли в одну сторону и 12 от центральной петли в другую сторону отчитала вот я здесь тоже нам нужно 24 петли вот они у меня вот вот эти отсюда я тоже отчитала 24 петли и от начала вязания я отчитала 22 ряда в двадцать третьем я пометила маркерами и здесь также отчитала и 23 ряд пометила маркером Далее берем спицу, любую, какими вы будете вязать. И вот смотрите, так поближе сейчас прибав... приближу, чтобы было лучше видно. И мы вот так очень просто набираем петельки. Мы просто вставляем наши спицы вот сюда. В лицевые наши марки сразу уберу, чтобы она нам не мешала. В лицевые спицы. Вот они. Изнаночные мы вообще не трогаем, вот так вставляем. Все, вот считайте, что мы наши 24 петли мы уже набрали. Вот они, но я еще прибавлю отсюда так сейчас маркер сниму чтобы было вам видно по 24 петли я подняла то есть я буду вязать и вот эту стеночку петли и вот эту и у меня вот из этой одной петли получится 2 поэтому изнаночные петли я не поднимаю и соседние соседние петельки я поднимаю только половинку также продергиваю здесь и с этой той же стороны поднимаю половинку. Вот наши петельки. Вот они. Видите? Мы их набрали. Беру вторую спицу. Или вы берете вторую половину круговых своих спиц. И выше рядом делаем то же самое. Также захватываем одну петельку вот с этого. И также продеваем вот очень легко и просто у нас набираются петельки для ушек, для нашей шапочки. Предварительно все мы просчитываем, чтобы у нас было все ровненько, все петельки. Так, вот здесь мы берем только половинку. Все, смотрите, мы наши петельки набрали. Далее я беру ниточки, и чтобы у нас никуда ничего не соскакивало, берем с вами ниточку и вот между берем наших петелек в ну, любую нашу петельку вот здесь от первой отступаем протаскиваем можно по-любому по-разному прицепить но вот мне удобнее вот так я ее просто вот так привязываю и потом я вот этот хвостик он нигде не будет мешать он спрячется внутри самого ушка Можно вязать и вот на таких спицах, но из-за того, что они не гнутся, вот особенно первые ряды здесь очень сложно вязать, поэтому вот я, больше мне нравится на круговых спицах. Поэтому я набираю на круговых. Так, и начинаю вязать по кругу вот эти наши петельки. Сейчас я вам покажу самое-самое начало. Мы берем нашу вот эту спицу и начинаем вот подхватываем мы вот эти здесь вот из этой петельки вот из этой петельки мы вяжем с вами две вот у нас на спице как бы это одна петелька но у нее и она состоит из двух половинок и мы каждую вот эту половиночку мы провязываем иначе у нас получится не 24 петли а всего лишь 12 Первый ряд он немножко сложный. Потихонечку мы его провязываем. Дальше ряды будут просто вязаться ну, очень легко и свободно. Главное нам провязать вот сейчас первый наш рядочек. У нас должно вот сейчас на каждой спице мы, когда наберем вот эти первый ряд, провяжем, должно получиться 26 петель. Это я вам делаю расчеты на мою пряжу, на мое количество петель на резинке. У вас может получиться другое количество петель. Так. Быстренько вам покажу поворот и буду рассказывать дальше. Вот мы с вами провязали 26 петелек. У нас получилось. Посмотрите. 26 петелек. Так, вязание мы поворачиваем. Также вот вставляем спицу. Можно вязать одними но у меня коротенькие, очень неудобно. Поэтому я вот и взяла. Поэтому я взяла. Сейчас уберу все. Поэтому пришлось взять две. И вот повернули вот здесь вот первую петельку немножко подтягиваем, чтобы не было дырочки, а дальше вяжем обычным нашим, на обычной нашей плотностью, как мы обычно вяжем. И все. Вот так нам нужно провязать с вами по кругу 4 ряда. Провязали по кругу мы с вами 4 рядочка. Вот это хвостик, который мы с вами привязывали ниточку. Вот видите, какой получается полая такая штучка. Мы этот шнурочек спрячем вот сюда, кончик, и он нас нигде не будет торчать. С пятого ряда мы с вами начнем делать убавочки. Я покажу вам, как я делаю убавочки. Вы можете делать эти убавочки, как вам удобно. Я первую провязываю, вторую снимаю, третью провязываю и протаскиваю ее через вторую. Довязываю до крайних трех петель. Извините, что стучат спицы. Так. Довязываю до трех крайних петель. Вот у меня осталось три петельки на спице. Первую я из трех провязываю, возвращаю ее на левую спицу и протаскиваю ее через вторую. Она будет... Почему именно так? Потому что у нас тогда получится одинаково совершенно будет выглядеть. Если эту просто две вместе провязывать, а эту вот с наклоном сюда, они немножко отличаются будут. А вот так они будут у нас совершенно одинаково выглядеть. И последнюю просто провязываем. С этой стороны мы делаем точно так же. Также первую снимаем, вторую снимаем, третью провязываем и протаскиваем ее через вторую. И здесь не довязываем в конце 3 петли, первую из трех провязываем, возвращаем ее на левую спицу и ее же протаскиваем через вторую, вот эту среднюю нашу петельку. Так мы вяжем, пока у нас не останется на спицах всего 4 петельки. Так, вяжем дальше самостоятельно, и я вам дальше покажу, как вяжется полый шнур. Многие, наверное, знают, но я просто вам покажу, чтобы ну, вы тоже знали, если кто-то не знает, как вяжется полый шнур. Сделали мы с вами наши убавочки. Вот что у нас сейчас получилось. Вывернула я на лицевую сторону, поворачиваем к себе в ушко лицевой наружной стороной внутренней у нас остается там. У нас осталось, вот смотрите, 4 петельки на одной спице. Я пересняла, чтобы нам не гремели. 4, 2, всего 4 петли. 2 на одной спице, 2 на другой. Нам сейчас вот эту эти спицы, эти петельки, нужно снять все на одну спицу. Переснимаем вот сюда. И эти петельки должны быть к нам лицевой стороной. Поэтому мы повернули вот так нашу шапочку нашей лицевой стороной к себе. Ушко вот это. Вот они наши 4 петельки. Они у нас провязаны. Сейчас мы будем вязать с вами полый шнур. У нас Почему мы используем вот эти спицы? Потому что нам нужно будет двигать их туда-обратно. Мы провязали 4 петли. Вот она наша ниточка. Теперь мы передвигаем спицу и начинаем опять вязать эти 4 петли. Первую петельку нам нужно немножко потуже связать. Первый рядочек не очень удобно вязать, он у нас просто натянутый. Так, связали мы опять с вами 4 петельки, опять передвигаем спицу, ниточка у нас вот она в конце нашего рядочка из 4 петель. И мы обратно берем и вяжем эти 4 петельки лицевыми петлями. опять довязали опять спицу передвинули и вяжем все сначала сзади у нас получается вот такой шнурочек и почему мы перевернули к себе лицом потому что здесь вот такая получается бороздка как вот где мы натягиваем нашу ниточку у нас получается такая как бороздка с этой стороны получается у нас все ровненько а с этой стороны получается как бороздка. Эта бороздка у нас э, исчезнет после того, как мы постираем шапочку. Тут ничего не будет, никаких дырочек, никаких бороздочек, ничего. Даже вот смотрите, вот, видите, вот шнурочек. Это вот то, что было повернуто к нам лицом. А то, что вот она, видите, бороздочка такая получается. Этой бороздочки потом не будет, когда это все постирается и в процессе носки, оно у нас будет вот так растягиваться, и уже у нас петельки все выровняются. Когда мы свяжем на ту длину, которая нам нужна, я беру и вяжу первые две петли вместе и вторые две петли вместе. Остаются две петли. Также вот так проталкиваю спицу и вяжу. У нас остаются две петли. Мы их опять также вяжем вместе. И вот они. Завязываем узелочек, затягиваем. Затем берем крючочек, протаскиваем туда наш вот этот вот хвостик. А после стирки мы просто завяжем вот здесь узелок. Все. У нас будет все красиво. Можно и узелок не завязать, но мы завяжем здесь узелок. Вот этих ниточек у нас не будет. Они будут там спрятаны и подтянуты нашим узелочком вяжем мы на ту длину которую нам надо и закрываем запускаем наши петельки вот что у нас получилось я вам сейчас покажу поближе сильно не получается потому что боюсь еще петельки чтобы не слетели так вот это смотрите шапочка наша это затылок вот видите у нас тут 24 петли и здесь вот наш перед. Так, аккуратненько. Вот шапочка наша спереди. Петельки еще не смотрите, они еще не ровные. Они все выровняются после стирки. Вот, пожалуйста. Вот наша шапочка спереди. Наши ушки, они получатся очень теплые. Никаких совсем дырочек нет у нас здесь. Видите, все ровно. Со всех сторон ровно у нас. Никаких дырочек нет. Когда вот это все постирается... Тут вообще будет все ровненько, аккуратно. На голове это вот все выровняется. Вот так Еще раз повторяю. Вот так шапочка выглядит с затылка. Вот они наши ушки. И вот так наша шапочка будет выглядеть спереди. Так, неровненько немножко распределяю. Вот так будет выглядеть спереди. Я еще здесь буду вязать подклад. То, что будет зимняя шапка. То есть, хотя и в две ниточки и полушерсть. Шапка все равно для зимы тонковата. Я еще буду набирать по кругу, также вот выверну на левую сторону. И вот здесь вот у меня бороздка, я вам сейчас поближе покажу. Бороздка, я в начале рисунка вяжу лицевой ряд, а с этой стороны он у нас получается изнаночный. И вот по этим вот изнаночным петлям я наберу и свяжу еще подклад. И шапочка будет на зиму очень теплая. Ушки у нас двойные. Резиночка у нас тоже двойная. И также у нас получится и сама шапка тоже будет двойная. Видите, и резинка двойная, и ушки у нас двойные. И шапочка с подкладом тоже будет теплая двойная. Можно будет всю зиму ребенку одевать. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.